Всем привет, на связи мистер ФСР, мы продолжаем играть в игру Ori and Will of the Wisps И прошлый раз, что мы с вами сделали? Давайте вспоминать, мы с вами сделали воду чистенькой, такой вот прозрачненькой, офигенской И сегодня, сегодня, сегодня, что мы давайте с вами попробуем сделать-то? А, я думаю, стоит проникнуть вот в это место вот в эту кишочку и вот в эту кишочку. Возможно, мы сможем вот эту штучку подзабрать. Ну, а туда вверх... Ну, пока я никакого смысла не вижу лезть. Вот, как-то так. Ну, и думаю пройти вот это испытание. Но прежде чем мы это с вами сделаем, заберемся мы сначала с вами вот в эту кишку. И, скорее всего, сбегаем вот сюда к ребятам. И у кого-то из них, насколько я помню... Была офигенская способность. Это тройной прыжок. Я думаю, стоит его взять, он нам прям пригодится. Ой-ой-ой. Да вы серьезно? А, даже так, да? Нифига нас куда откинуло. Ига кидает куда прям. Так, ну мы-то сейчас умными стали. Е-бой. Горликова руда, вы нашли руду. Шикарно. Киш-киш-киш. Я так не играю. Ой, яй, поранился. Ух, ё, мое. Чипес какая-то гадость. Так, а тут что у нас-то? Короче, понятно. Выбраться мы туда как-то сможем. А вот... Ой-ой-ой. Это что за новые пикарасики? Ну, успокойтесь. Успокойтесь. В натуре куча всякой новой живности Бом-бом-бом. Так ладно, пока мы поплаваем, ептить вау, спасибо. Давай поплюйка в нас. ой, -ой, -ой. Так, вроде все окей. Ух, ⁇ -о-мо ⁇ Так. Это что за место? Офигеть. Мы еще тут что-то пропустили с вами, оказывается. М -м -м. Урона меньше. Потягиваясь к, к врагу. В принципе, да, хорошая штука нам сейчас. Она очень нужна. Но я не понимаю, что за нафиг. Стоп. Что? Это что, такая большая карта? Жесть. Предел Браура. Да. Нежданчик прям. Просто нежданчик. Я даже не думал, что вот все вот так вот. Так, ладно, у нас тут есть вкусняшки. Короче, мы сейчас можем типа чуть выше пойти, а можем чуть ниже. Есть вероятность, что мы каким-то образом выйдем вообще вот сюда. А -а -а -а. Так что способить у нас хорошая сейчас стоит. Так. А вверху я ничего-чего не вижу такого, чтобы был смысл туда прям тепать. Ух- ⁇ как меня прям колбасит. Ой-ой-ой-ой. Не, я не хочу помирать. Так не справился я с этим всем. Давай-ка. Рыб, иди сюда. Ой, да ладно, ты решила все-таки меня шлепнуть. Так. Мысли не попало. Ну давай вот так вот, что ли, я не знаю. Вот так вот. Собака. Давай, давай, давай. Пипец какой-то, ты серьезно? Но... Ну она серьезная, реально. Так, я понял, ладно, ладно, у нас работает наша штука. Иди то нафиг, Змей голодный. Так, сейчас мы вот это съедим все. И валим отсюда нафиг. А, стреляй сюда в меня, я тут. Ой-ой-ой, вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Есть контакт. Спасибо за очки всякие разные так ну теперь нам нужно сломать вот эту гадость и быть таковыми лично какой то колесико у нас завращалась мысли ты его решила уйти Не понял прикола. Так, окей, тут у нас что-то какая-то вкусняшка была, типа. Давайте пособираем. Короче, походу, нам нужно тёпать обратно, да, я так полагаю. Ух, я как белка в колесе. Так, нужно какой-нибудь... Отросточек а тросточек побольше. Вах, вах, вах, вах. Я прям... Молодец, я вверх попал. Так. И тут у нас прекрасные духи. Так, ну что. Двигаемся чуть назад. Там нас ждет вкусное... Штука. Вопрос как туда попасть? И он открытый, да? И он, походу, реально открытый. И, -и, и Так, ну допустим, я хочу. Я хочу, но тот не хочет, чтоб я захотел и получил то, что я хочу. Серьезно? Уф Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Там заливает А, ну, блин Да нифига подобного э, В общем, мы до туда не долетим И тут Да как мы это соберем-то, я не понимаю Здрасте опять Давно не виделись так пока. Не понимаю. Я. Ладно, я пошел отсюда. Давай, вверх поднимайся. Хори. Так. Ну, это, в принципе, шанс, да? У нас с вами есть такое. А, спасибо. По шапке получил. Не отреагировала эта всякая фигня наша. Э! стрелять будет кто, нет? Давай-давай-давай-давай, стреляйте. Блин, ну дайте мне выстрел. Ай-яй-яй. А как? Как нам попасть вверх? Я очень хочу вверх. Фигня, да, не это все Фигня Епти. Так, мы тут прекрасная вещь, походу, пропустили с вами. Ай! Что за фигня? Кто ее скушал? Е yeah. забрали мы потрясную штуку. Так тут я скушал все, что захотел. Тут я ничего не могу сделать, хотя. Я не думаю, что там что-то есть, поэтому... Поэтому мы пропустим это дело все. Бум-бум. Отхиливаемся. Ил, это все, что мы можем здесь взять. Все, что мы можем взять из вкусного. Ой, гады какие. И так, ладно. Какой-то купец. Так, ладно, тут я все вкусняшку забрал. Иди то нафиг. Вот тут аккуратно надо быть. Так. перерывчик Ну все мы почти всплыли единственное вот непонятно как тут но это скорее всего как-то вот отсюда надо забираться ух тяжко тяжко я вообще не думал что все так будет и как вот нам тут вот быть но ну, возможно там какая-то вот будилка есть ладно падаем И не думал я, что все так будет сложно. и вообще не думал, что это все вот так вот будет. Как было. Так, хотел я, значит, да? Пройти это испытание. Пройдем ли мы его сегодня? Кстати, пробовать, что ли? Или лучше в другой раз? Как считать? Я вот думаю, есть смысл попробовать его, хотя просто попробовать. Стоп, что я тут вижу? Я тут вижу классная вещь. Ока рыбка. Спасибо, что ты тут была. Так, тем не менее мы поднялись повыше. Хочу еще выше. Так, а сколько еще выше надо? А, ну я в принципе тут, да? Огонь тогда. Ты гадский. Ты реально такой конский. Если вот так забить и тебя вот тогда убить, то только так, да? Ай-яй-яй, как что мне раньше проще давался? -то. Ух ты ж, мо Так, леваемся, пробуем пройти гонку. Не уверен я в своих силах, но давайте посмотрим. Это, полагаю, нужно вверх. А это нас типа будет крутить, вертеть. Вот-то факт, вот-то факт, вот-то, вот-то, вот-то факт. Да... <свес> <свес> Я везучий. уху-ху алоха да победа на моей стороне ладно я хотя бы пробегусь по этому всему полю Тут-то как, я уже забыл, как... Время вышло... Время заново начать. Да мы уже помним, знаем, понимаем. А, ты серьезно? А, коза. Блин, я рядом был. Что-то мне мешало. Прям совсем рядом. Так, наша удача. Так прям с замиранием сердца я все это делаю. Так разгон. Пробежал. да, ну что, классно, мы получили тысячу очков, мы просто красавчики, осталось это все повторить, спасибо за хил, что мы тут можем еще взять, чего мы не взяли, а не взяли мы только вот в этой части, да, что-то. Поэтому мы сейчас с вами все-таки отправимся в другое место. Так, вот как вот? Как вот? Наверное, как вот можно-то? Как-то. Как-то да можно, Да так о, -о, -о, -о, о родниковое святилище слух разведан М -м -м, нажмите их чтобы пойти в боевое святилище что у нас тут есть неужели ничего нету очень странно сюда и ничего не положили жаднены о вот это я ш... мякнулся так ну тут понятно допустим ай а как туда попасть тут вот явно что-то есть вот, вот, вот, выступ какой-то есть. Но у меня не получается это сделать. Ух. Ну что, давайте мы тогда, я даже не знаю, блин, охота вроде и туда сходить. И понимаю, что охота все-таки взять какие-нибудь плюшки. Ладно, давайте мы в следующий раз с вами вот в эту потрясающую... Местечко задвем называется боевое святилище. Ну а на сегодня все, с вами был Фессерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!